Друзья, еще раз повторю, да, кто если не понял, да, что нужно сделать, это просто нам написать в чате число от 1 до 5. Вот у нас идут сейчас запись 5, 4, 3, у кого-то камера включена. Друзья, кто еще присутствует на связи у нас, кто на вебинаре, кто готов помочь в проведении розыгрыша. Надо просто указать число от 1 до 5, чтобы мне помочь разыграть победителя лотереи, промежуточной лотереи. Итак, у нас повторилось число 3. Итак, иду на Ренстав, обновляю три раза его. Один, два. Дима, э, уберите, пожалуйста, три. скайп. Не видно ничего. А, а тут и ничего не видно, потому что демонстрация экрана слетела. Кто-то зашел. Включил. Видео, видимо, слетела демонстрация. Итак, еще раз, да. Давайте еще раз, чтобы утвердить этот момент: при всех обновлю три раза страницу на Рэндстафе. Видно же сейчас, да? Обновление. Видно. Раз. Да, да, да, видно. Видно, видно. Два. Итак, у нас сегодня розыгрыш, еще раз напомню, промежуточный. Выбираем победителя из пяти участников, который выиграет билет за 500 рублей в основной розыгрыш лотереи на 6000 рублей. Итак, сайт мы обновили, диапазон задали, барабанная дробь. сгенерировать Итак, победителем у нас сегодняшнего промежуточного розыгрыша лотереи становится билет номер два идем в этот список и кто у нас самый активный участник леди один ольга розманян поздравляем вас с очередной победой в лотереи Поздравляю. Молодец, Ольга, в таком же духе продолжайте участвовать, играть и выигрывать. Кстати, напомню, в первом розыгрыше лотереи основной да, 6 тысяч рублей выиграла Ольга Разуманя, потому что активно участвовала. У нее было три купленных билета за 500 рублей. Возможно, это и как раз дало эффект и возможность победить. Друзья, приглашайте людей, приглашайте партнеров. Если даже вы не хотите, да, осведомляйте своих партнеров, что есть возможность у нас э, честно в прямом эфире в розыгрыше поучаствовать в лотерее и выиграть денежные призы. Ну а на этом, друзья, все. Спасибо за внимание. Всем спасибо. Пока-пока. Благодарим, Дима. Пока-пока.